Нам осталось только дождаться, пока он уйдет. Нет. No. Думаешь, он не уйдет? Ну. No. Вот же он уходит, Бен, что ты мне говоришь? Yes. Мне кажется, я зря эту идею затеял. Cruy. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы будем с вами играть с Беном, говорящим псом Беном, который почему-то стал очень всех интересовать. Короче, весь YouTube разговаривает с этим псом. Видимо, он знает больше, чем мы с вами, люди. И поэтому Короче, я подумал, весь что... весь YouTube разговаривает с этим псом. Видимо, он знает больше, чем мы с вами, люди. Еще раз, Бен. Еще раз. Еще раз ты перебьешь меня. И... Еще раз, Бен. Еще раз. Еще раз ты перебьешь меня. И... Вы заметили, как стрём он говорит, какой голос у него неприятный. Все потому, что в нем демон проснулся. И этот демон преследует меня. Именно от него мы с вами будем сегодня убегать. Но я уверен, что в Бэне еще осталось добро. И именно его добрая половина души поможет мне избежать Бена. Бен поможет мне спастись от Бена. Вот. Начинаем. Бен, Бен! Мы в комнате заперты. Бен! Пожалуйста, отвлекись от газеты свои. Бен! Хотя это хороший совет, ведь. Мне нужно быть тихим, чтобы Бен не услышал меня. Поэтому давайте тише будем. Да, так, давайте позвоним ему. Может, связь нужно установить получше. Так, поднимай трубку, Бен. Ben? Что мне делать, Бен? Оставаться в комнате? No. Мне идти, Бен, или нет? Yes. Хорошо, я иду. Стоп. No. Нет, не идти? Yes. А, точно, мне нужно посмотреть сначала в ящиках, да? Ho -ho -ho. Ох, он гордится своим мальчиком. Он меня обучил всему. Тут может быть что-то полезное. Кстати, у нас есть с вами задание. Найти молоток, да? Но в целом я все осмотрел, Бен. Мне кажется, пора открывать дверь. Ты думаешь, он там, Бен? Он меня напугает? О, да, да, да. Зрители тоже будут сейчас смеяться над этим. Так, аккуратненько. Бен, а где твой злобный двойник обычно находится? Он покривляется перед зеркалом ванной? А, мой гад! У меня... Почему он такой? Он просто дух? Нет, он маг? О! А может, магия огня кастовать? No. Нет. Только магия льда? Нет. No. Э -э, прости, магия цветочков? No. Нет. Магия молнии? <свист> <свист> Бен, он за мной идет. Бен, спаси меня! <свист> черт! Черт, черт, черт, черт, черт! Черт, под кровать! <свист> Бен, он меня видел? Ну ты не смейся надо мной! <свист> <свист> он смеется надо мной. Черт, меня вытаскивают оттуда. <свист> а, просто пнул меня. Четыре ночи осталось. Бен мне не верит. Хорошо, мы должны no. пойти аккуратненько. Натя, пороже, за то, что не подсказываешь мне нормально. Что ж, Бен, у меня вопрос. Идти направо, Бен? Yeah. Хорошо. Куда ты положишь? Оп! Бен! Почему ты не сказал, что тут дырка в полу? Почему ты не сказал, что Дри тут дырка меня? в полу? Бен, Бен, Бен, Бен, Алло, Алло, Алло, Алло, Бен. Мне спрятаться в ящичке? В ящичке? В ящичке, СТО! Это было неожиданно. Фу. Так, наша первая миссия это найти молоток. Бен, а здесь можно как-то спрятаться в камине? Нет. No. А в ящичек стоит спрятаться? Нет. Yes. Хорошо. Ух. Бен, как ты думаешь, мне пора выходить отсюда? Нет. Yes. О, ладненько, выхожу. Бен, мне идти вперед, сюда? Нет. Yes. Стоп, я вижу его, я вижу его. Это его рука, он меня убьет. No. Нет, не убьет, я иду к нему. Ho -ho -ho. Ты, э, стоп, это пранк? Uh. Он пранкует меня, конечно же, меня убьют. Давайте закроем дверь. Вот так. Как мне быть-то? Я знаю, что можно сделать, Бен. Можно его приманить. No. Нет, он не упадет на уловку. No. Ты думаешь, он настолько умен? <сосе> uh -huh. Но я все-таки попробую, Бен. Сейчас ты увидишь, что я могу сделать очень хитрый трюк. Вот. Он меня видит. Бежим. Бен, он меня сейчас догонит. А, тихо. Встаем! Встаем! Встаем! Я не могу быстро идти, Бен. Я, сейчас... я сейчас умру! сомру. <связь> он пришел. Он меня не заметит, Бен. No. Ух. как думаешь, он ушел мне? Бен. Бен! Хватит класть трубка, пожалуйста. Uh. Uh. Ну вот и подружились. Хорошо, я выхожу. Я так понял, что... Uh. Да блин, закройся! Как неудобно здесь с мышечкой. А? Да, Бен, я, меня, меня сейчас убьют. Do you love God? Бен, у меня идея. Может быть, мне скинуть тарелку на пол и отвлечь Бена? Отличная мысль, да, я знаю. Бросаем. Быстрее сюда. Смотрите, вот он идет. Все, выхожу, да? Я. Yes. Выхожу, короче. Черт, он дает странные советы. О, нет, скорее, скорее, скорее. Сейчас он поймает меня, блин. Успеть, успеть. А, черт! Черт! Do you love God? А, нет, все, я подох. Спасибо, Бен, за хорошие советы. Трубку положил. Даже не извинился. Мы начнем заново, конечно же. Давайте попробуем провернуть этот трюк еще раз. Бросай! Скорей, скорей, скорей, скорей! Скорей, скорей! Блин! Фу. Вот он идет. Степенечко. Надо быстро теперь закрыть дверь. Закрывай! Отлично. Открыл! Открыл мир! Да как мне бежать-то? Скорей! Скорей! Не закрыл. You love God? Ну что, провернем этот трюк еще раз? No. А я сделаю это. No. Нет, я сделаю это, у меня получится в этот раз. No. Чертов пессимистичный Бен. Бросаем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Я правильно сделал? Хорошо. Yes. Итак, готовимся. Выходим. Закрываем. Беги. Беги, Евгений! Скорей! Скорей! Скорей! Скорей! Скорей! Есть! Успел? Теперь выходим? Yes. Бежим. Закрывай. О, он поднимается! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Мы должны найти молоточек! Молоточек-то должен быть здесь! No. Давайте спрячемся в сундуке. Он уйдет сюда. Не, он он сейчас оно не сделает, да, Бен? Yes. Нам осталось только дождаться, пока он уйдет. No. Думаешь, он не уйдет? No. Вот же он уходит, Бен, что ты мне говоришь? Yes. Мне кажется, я зря эту идею затеял. Бен, можно выходить? No. Не сидеть здесь? Yes. Так я же умру тут, блин. No. Думаешь, я бессмертный? Вот и мне это смешным кажется, я не бессмертный, я здесь сдохну А чем я буду питаться, ты мне что ли еду дашь? Вот именно, никто мне еду не даст, надо выходить отсюда Все, я выхожу, Бен По-моему, меня просто троллит Давайте попробуем закрыть дверь и пойдемте пошаримся Где здесь прятаться? Под кроватью Молоточек, мне его, Бен? Черт! Как я испугался Решил начать игру заново, чтобы у меня было больше попыток Открываем. Nah, nah, nah. Так ты не кривляйся, погоди. Nah, nah, не, отвле... nah, nah. не отвлекай меня, Бен. Пробуем нашу безотказную тактику еще раз. Бросаем. Упала и бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Оп. Оно прошло. Все, Бен, выходим. Нет. No. Где да, выходим? Ты чушь несешь. Yeah, Конечно yeah, же yeah. выходим. Воу! Нет Черт! Ама, я упал, Бен, я упал. Ну! No. В смысле, нет, я упал. Только что упал, ты же видел. No. Ты потому что смотришь в газету свою. Ho -ho -ho. Можно выходить? Yes. Да почему спускается? Нет! Стой! Закрой! Уйди! Так! Успел? Я не успел. Сейчас он меня вытащит, да, и отпинает. Yes. You love God. Спасибо, Бен, я и так сам понял уже. Ho -ho -ho. Нет ничего смешного в моей смерти. Прекрасно, мы идем. О, Бен нас заметил! У нас есть шанс спастись! Закрываем! Отлично! Пожалуйста, быстрее! Пожалуйста! Пожалуйста! Есть! Не, не, не, не. Так! Не мешай мне, Бен, своим кривлянием! Ты лучше подними трубку и скажи, что делать! Мне кажется, что сейчас надо будет дождаться, как он выйдет, и сразу брать молоток и идти за ним! Выходим. Тихонечко, тихонечко! Берем молоточек! Че, прям идем сразу туда? Нет! No. Блин! Нет! Прячься, прячься за дверью! Нет! No. Да нет, я думаю, это правильно. Тут у меня не найдет точно. Ты думаешь, он у чем я думаю? Давай попробуем закрыть двери и под кровать лечь. No. Подождать? No. Так не ждать или идти под кровать? Он меня выдрачивает. Yes. Короче, я закрываю дверь и иду под кровать. Uh. Это хороший план, я уверен. Только как мы теперь увидим, что происходит в той комнате? Да, это хороший вопрос. Но что мне с этим теперь делать? Может быть, кинуть молоток прямо здесь? Yes. Выйдем, кинем, прячемся. Можем брать из-под кровати. Чих, oh. тихо, чих, Бен, он идет. Какая мерзкая псина, почему он подходит? Почему он подходит, он меня видит? No. Все, он вышел. Бен, давай пойдем в сундук. Yes. Вот так вот аккуратненько. А... Ой, какого вовремя я успел. Выбегаем, все нормально будет Черт, черт, черт, черт, черт, вниз быстрее yes. а, а, Да, Бен, я и сам знаю, что нужно делать Но Спасибо, что подсказываешь Идем, давай У -у -у -у. Фух, Мы спасли, скажется, да, Бен? No. Почему ты такой пессимистичный? Ты что, пессимист? No. Как ты думаешь, стакан наполовину полон? No. Он наполовину пуст, да? Ho -ho -ho. А -а -а. Попробуем выйти Давай, сделаем это Раз, два, три а теперь быстро прячемся. Правильно я делаю? No. Что ты вообще понимаешь? Давай посмотрим теперь на наши задачи. No. Не стоит смотреть на задачи? Сами поймем, что делать? No. Тогда я все-таки посмотрю, да? Yes. Хорошо. Мы уже выполнили две задачи. Стоп, нужно еще доски выбить, которые на главной двери. <звык> Мне придется идти наверх. Пора выходить. No. А сейчас пора выходить? Yes. Все, ладненько. Бен знает, что главное выдерживать паузу. Идем. Что у нас здесь? <звык> Тихо. Пожалуйста, не заходи сюда. Как думаешь, он зайдет сюда? Ха -ха -ха. Не смейся надо мной, я в плачевной ситуации. Ха -ха -ха. Бен, это не смешно, перестань ржать надо мной. Мне кажется, он ушел. Что это такое? Что это за... Это отвертка. Как раз таки у нас есть задача. Взять отвертку. Найти коробку с лекарствами на стене. И оттуда забрать ключ. Пожалуйста, пожалуйста, пусть тут не будет его. Окей. Все хорошо. No. Нет? Все плохо? Пробуем. Давай, бросай. Где он? Вон он идет. Быстрее прыгаем. Эй, hey, больно. No. Не больно? Да, это прав. Мне не больно. Я терплю. Я. Yes. Вот, хорошо. Нельзя быть пуской. Так, быстрее. Он идет прямо ко мне. Идет прямо ко мне. Все, мне хана. Я. Yes. Я выжил. Ха, ты тупанул, Бен. Я. Yes. Он признал, что тупанул. Наконец-таки. Ты тупой, да, Бен? Ну. No. Но и не умный, да? Ну. No. Давайте попробуем выйти. Берем отвертку идем. Я могу в глаз ему воткнуть. No, no, no. Ты бы лучше мне помогал какими-нибудь подсказками умными. No, no, no, no. Давайте сделаем вот так, спрячемся тут. <пиш> да, Правильно, надо быть тихим. Бен, как ты думаешь, аптечка находится здесь, в этой комнате? Ну. No. А может быть, все-таки посмотреть? Yes. Бен, мне кажется, мне пора выходить. Uh. Короче, пошел ты. Так, делай. Так, при, Где коробочка? Вот она. Как? О, стоп. Блин, надо вот так это делать, оказывается. Бросай. Переключ. Сваливай. Бросаем ключ. Есть, мы почти с вами победили. Хо -хо -хо. И Бен тоже радуется этому. Мы сейчас выйдем, мы сейчас победим. Yes. Бен чувствует победу, и я тоже. No. Ты прав, я не чувствую победу. Потому что я еще не победил, чуть попозже Чуть попозже порадуюсь, сначала надо пройти, правильно? Yes Как говорится, и не делите шкуру неубитого медведя Ho -ho -ho. Да, я удрый. Yes Пожалуйста, пожалуйста Оп! Есть! О, боже мой, прекрасно, спасибо огромное тебе, Бен, что помог нам Все это благодаря тебе ведь, правильно? Yes И в награду я хочу вручить тебе твое любимое блюдо Посолька, я в нее плюнул. что ж, друзья, думаю, на этом мы с вами закончим. И хочу, чтобы попрощался с вами в этот раз не я, а сам Бен. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Все ссылки интересны будут в описании. И не забывайте писать Юджину, что он ну. С вами был Юджин, и всем пять!